Когда трада упования в Тебе погаснет навсегда, И будут тяжелы страдания, и за бедой идет беда. В словах живительных ее. Евангелие, найдешь призыв добру и свету. Евангелие, и на страдание твое. Евангелие, тогда вели ты книгу э. Живительный хит Евангелие, найдешь призыв добрую свету Евангелие. И на страдание твое нечудный голос отзовется, все покоряющие любви. Он над тобою пронесется. Страдай, терпи, люби, живи. Евангелие, тогда бери книгу эту. Евангелие, слова живительных ее. в добру и свету. Евангелие, и на страдание Твое. Евангелие, тогда бери Ты книгу эту. Евангелие, в словах живительных Найдешь призыв к добру и свету Евангелие, и на страдание Твое. Тот голос радостной силой Больную душу оживит, Она не дрогнет пред могилой И горе жизни победит. Забери ты книгу эту, Евангелие, В словах живительных ее, Евангелие, Найдешь призыв добру и свету, Евангелие, И на страдание Твое, В Евангелии найдешь призыв добру и свету В и на страдание твое В тогда бери ты книгу Э. Телехи, Евангелие, найдешь призыв добру и свету, Евангелие, И на страдание твое.